В это действительно сложно поверить, однако специально для вас я нашел абсолютно новый рабочий способ, благодаря которому вы сможете слушать музыку из социальной сети ВКонтакте на своем iPhone в 2021 году в офлайн. Причем делать это вы сможете во всеми известных приложениях, таких как Nota Player, Собака и многие другие. Давайте оставим все лишние предисловия и перейдем сразу к делу, ведь вы находитесь на волне канала Apple Finder, а я его ведущий Артем. Поехали! Перед тем, как я продемонстрирую новый способ слушать музыку из ВК на iPhone в офлайн, давайте выполним с вами небольшое условие. Я показываю вам новый метод прослушивания музыки в офлайн. далее вы пробуйте его на своем устройстве и, если у вас все получается и все работает, то вы подписывайтесь на канал и ставите лайк этому ролику, ну, а если нет, то, как говорится, на нет и сюда нет. Все эти приложения, которые вы видите прямо сейчас на своих экранах и определенная часть которых теперь удалена из App Store, лишились как таковой возможности слушать музыку и впоследствии загружать ее на устройство. При любой попытке сделать это из мобильной версии ВКонтакте, пользователь получал ошибку и невозможность открыть тот или иной файл на своем устройстве. Для того, чтобы слушать музыку из социальной сети ВКонтакте в офлайн на нашем iPhone в 2021 году, нам потребуются все те же приложения, либо NotaPlayer, либо Собака. Далее, перед тем, как непосредственно мы будем загружать музыку на наш iPhone нам необходимо зайти в стандартное приложение ВКонтакте, перейти в настройки и открыть доступ для всех желающих к нашим аудиозаписям. Затем нам необходимо скопировать ссылку на нашу страницу по тому примеру, как указано в описании к этому видео. Затем запускаем одно из приложений на выбор, в моем случае это будет Nota Player, открываем раздел «Поиск», куда нам нужно вбить ссылку на следующий интернет-ресурс. В появившемся окне нам необходимо пролистать чуть ниже и в соответствующее поле вставить ссылку на нашу страницу ВКонтакте, ждем буквально несколько секунд, после чего у нас открывается страница со всеми нашими аудиозаписями. Теперь мы на финишной прямой, кликаем на иконку перевернутого угольника слева от названия трека его исполнителя, после чего в появившемся диалоговом окне выбираем параметр «Скачать». Вуаля! Готово! Теперь все загруженные треки будут у нас отображаться непосредственно в папке загрузки. Если по тем или иным причинам у вас не запускается сайт, ссылка на который я оставил в описании под этим видео, вы можете воспользоваться одним из нескольких VPN сервисов, которые доступны в бесплатном варианте на просторах магазина приложений для iPhone App Store. Вот как-то так и никак иначе. Надеюсь, что данное видео для вас было максимально полезным и интересным. Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим роликом со своими друзьями во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. В частности, ВКонтакте, конечно же. Меня зовут Артем, а вы находились на волне канала Apple Finder. До встречи в следующих выпусках. Пока!